Привет, это Кирилл. Я коуч, помогающий людям находить и монетизировать свое призвание. А в этом видео я дам ответ на вопрос, как выбрать из множества равнозначных, альтернативных вариантов деятельности. Грубо говоря, когда у вас есть выбор, и вы не можете сделать ни туда, ни сюда шаг, в итоге тупич на месте и не можете уже начать заниматься ничем. Так вот, как сделать осознанный и правильный выбор а, из множества вариантов различных альтернативных деятельностей? Да? Вам нужно эти деятельности разбить на критерии призвания, то есть понять, что конкретно даст вам эта деятельность. К примеру, свободный график, к примеру, это творческие способности, это общение с людьми, это путешествия, это заработок такого-то количества денег. И подобных критериев вы должны набрать определенное количество, то есть как минимум 8, и посмотреть, где по критериям больше соответствия вашей деятельности, как бы какие критерии больше соответствуют лично вам? Как можно поступить наоборот? Сначала вы составляете 8 конкретных критериев, что вам нужно от вашего призвания. Грубо говоря, чем должна характеризоваться ваша деятельность, чтобы вы могли с уверенностью сказать, что Вы нашли свое призвание. У вас критериев там может, может быть абсолютно разное количество, но нужно составить минимум 8. Так вы будете иметь а, хотя бы какое –то представление о том, чем должна характеризоваться ваша деятельность, чтобы вы могли сказать, что это ваше призвание. И вы сравниваете, какая из двух или трех трех деятельностей, перед которыми у вас стоит выбор, наибольш, наиболее соответствуют а, выбранным вами критериям. И, там, и так вы делаете более-менее осознанный выбор. Есть еще другие техники выбора из множества вариантов равнозначных альтернативных деятельностей, о которых я вам, собственно, расскажу в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, записывайтесь на индивидуальную работу, где я помогу вам определить вектор вашего настоящего призвания. И до скорого!